Следующая тема это рациональное уравнение и неравенство. И давайте посмотрим самое первое задание. Автомобиль, масса которого 2160 кг, начинает двигаться с ускорением, которое в течение Т секунд остается неизменным и проходит путь 500 метров. Так, значение силы в ньютонах автомобиля определяется по формуле. Определите наибольшее время после начала движения. Указано, если известно, что F, приложенный к автомобилю, 240 ньютонов. Ну, не то, как раз там через метры, насколько я помню, рассчитывается. Поэтому 500 метров мы переводить не будем, а просто подставим, что у нас есть. У нас f должно быть не меньше, то есть больше либо равно, чем 2400. Вместо f, естественно, мы можем записать 2 ms на t в квадрате больше либо равно, чем 2400. Ну, а теперь остается поставить значение, которое у нас известны. двочка идет по условию, масса идет по условию, путь идет по условию. Т идет не по условию. Как раз Т мы с вами ищем. Больше либо равно, чем 2,400. Сразу вот отсюда можно поделить обе части, например, на 100. Нолики вот так, естественно, уберутся. Кроме того, мы можем обе части поделить на 24, потому что я прекрасно вижу, что 2,16 делится на 24. Здесь останется единица, но ну а здесь, соответственно, останется 90. И что у нас остается? У нас 2 и 5 и 90. Ну, то есть, мы с вами можем сразу написать, что это будет 900. Получаем, что 900 делить на t в квадрате больше, либо равно чем 1. Дальше мы перенесем в левую часть, перейдем к общему знаменателю. То есть, 900 минус t в квадрате делить на t в квадрате больше, либо равно нулю. Здесь у нас записана формула сокращенного умножения, которая называется разность квадратов. Потому что 900 мы можем представить как 30, Естественно, 30 в квадрате. Естественно, мы по ней разложим. Получается 30 минус t на 30 плюс t делить на t в квадрате должно быть больше либо равно нулю Ну дальше чертим прямую отмечаем когда у нас числитель равен 0 точки будут закрашены так как неравенство не строгое то есть 30 и минус 30 можно в принципе нолик со знаменателя отметить пустой он в принципе никак не повлияет на знаки и что у нас будет у нас три промежутка расставляем знаки Мы возьмем тот же самый нолик Исключительно для определения знака числителя. То есть вообще, конечно, в дропе, естественно, это поставлять 0 нельзя, потому что мы получаем деление на ноль. Но опять же, так как знаменатель не влияет на знак, на каком он в квадрате, мы можем спокойно это сделать. Здесь будет положительный, так как у нас в числителе чередование линейных множителей, то, естественно, чередоваться и знаки. Больше либо равно нулю у нас здесь. И нам необходимо определить наибольшее же значение, по-моему. А, ну собственно... Остается неизменным. определить наибольшее время. Наибольшее время, соответственно, оно равно 30. Поэтому записываем 30 в ответ и смотрим следующее задание. Во втором задании амплитуда колебаний майника зависит от частоты нуждающей силы. Определяем по формуле. От омега это а нулевой, от омега квадрат п Ну и, соответственно, делите на модуль разности омега квадрат п и омега квадрат. При этом говорят, найдите максимальную частоту омега, меньшую резонансной для которых амплитуда колебаний не превосходит величину а. А, точнее, происходит не более чем на 12,5%. То есть, наша вот эта а от омега, она должна быть меньше либо равно, чем 112% от а нулевое. Но с учетом того, что 1% это 1 сотая, 112% в долях это будет 112,5 делить на 100. Или 1,125. То есть, а нулевое. Фактически, наше неравенство приобретает вид а нулевое на 360 в квадрат. Делить на 360 квадрат Минус омега квадрат по модулю меньше либо равно, чем... Давайте сразу представим в виде неправильной дроби а нулевое. Естественно, на нулевое обе части мы можем поделить, так как мы точно знаем, что это число положительное. А, кроме того, мы точно знаем, что данный модуль – это число положительное. Поэтому мы смело умножаем обе части на него, естественно, на восьмерку. Получается 8 на 360 квадрат меньше либо равно чем 9 на 360 квадрат минус омега квадрат. При этом нам говорили, что частота у нас меньше резонансной, следовательно, вот это число, оно меньше, чем 360, поэтому подмодульное выражение, опять же, однозначно положительное, поэтому мы сразу можем раскрыть модуль. Раз подмодульное положительное, то модуль раскрывается, не меняя знаки, то есть, соответственно, 360 квадрате минус мега квадрат. Давайте перенесем все в правую часть, получаем... 3, так, естественно, 360 квадрат минус 8 на 360 квадрат минус 9 омега квадрат больше либо равно нулю. В таком случае, что будет? Получается 360 квадрат минус 9 омега квадрат больше либо равно нулю. Это можно, с учетом того, что девятка это в принципе 3 квадрата, расписать по формуле разность квадратов, то есть 360 минус 3 омега, 360 плюс 3 омега. И должно быть все это хозяйство больше либо равно нулю. данное значение однозначно положительное, потому что омега число положительное. Следовательно, у нас получается, что 360 минус 3 омега должно быть больше либо равно нулю. Отсюда 3 омега меньше либо равно чем 360 ну, и, следовательно, омега у нас получается меньше либо равно чем 120. Нам как раз необходимо указать наибольшее возможную, она составит 120, поэтому запишем в ответ и посмотрим следующее задание. В следующем задании у нас в розетку электросети подключены приборы. Общее сопротивление составляет R1 90. Параллельно подключите электрообогреватель, определите наименьшую возможность сопротивления R2 этого электрообогревателя, если известно, что при параллельном соединении у нас есть общее сопротивление. И для нормального функционирования сети общее сопротивление должно быть не меньше 9 Ом. То есть мы получаем R общее меньше, а не менее, соответственно, наоборот, более либо равно чем 9. Следовательно, R первое, то есть 90 умножить на R второе на 90 плюс R второе должно быть больше либо равно 9. Обе части сразу поделим на 9. Получаем 10 R вторых на 90 плюс r2 больше либо равно одному. Так как о, знаменатель однозначит число положительное, следовательно, мы можем смело на него умножать и убирать. А знак неравенства у нас от этого не поменяется. Остается 90 плюс r квадрат, Соответственно, r перебрасываем сюда, не забываем поменять ее знак. Больше либо равно чем 90. Следовательно, r квадрат больше либо равно 10. Нам Необходимо указать наименьшее возможное. Как раз, естественно, десяточка она будет. Пишем в ответ и переходим к следующему. В четвертом задании для поддержания веса планируется использовать цилиндрическую колонну. Давление определяется по формуле. Масса в килограммах, диаметр в метрах, G дано, π дано. Определите наименьшее возможное диаметр колонны, если давление не должно быть больше, чем 400 тысяч паскалей. Ну, в принципе, единицы измерения все у нас совпадает, Не должно быть, соответственно, p меньше либо равно чем 400 тысяч. И остается сюда вместо p подставить из нашей формулы выражения и в соответствии формулу те значения, которые есть. Четверка у нас есть. Масса есть. Это 1200. При этом g у нас есть. Это 10. Делится все это хозяйство на π, то есть 3. И на как раз наш диаметр в квадрате. И он должен быть меньше либо равен, чем 400 тысяч. Естественно, обе части мы можем поделить сразу на 1000, чтобы особо не париться. Поделить на 4, останется 100. Здесь сократить, останется 4. И поделить на 4, останется единица, делить на d в квадрате. Меньше либо равно, чем 20, получается 5. Следовательно, обе части умножим на d в квадрате, так как число однозначно не отрицательное, точнее положительное, 25 d в квадрате. Хорошо. Получаем, что 25d квадрат минус 1 больше либо равно 0. Естественно, единицу мы можем представить как единицу в квадрате. И расписать по формуле разность квадратов, То есть 25 минус... О, 5d минус 1. 5d плюс 1 больше либо равно 0. 5d плюс 1 число положительное. Убираем. Остается, что 5d должно быть больше либо равно единице. Следовательно, d должно быть больше либо равно, чем 1 пятая. Ну или 0,1 десятых. Нам необходимо указать наименьшее. Соответственно, оно как раз и будет те самые. 0,2. И смотрим следующее задание. В следующем задании для получения на экране увеличенного изображения лампочки в лаборатории используется собирающая линза с главным фокусом расстояние 30. Расстояние D1 от линзы до лампочки очень важно. От 30 до 50. D2 от линзы до экрана от 150 до 180. Есть соотношение, укажите, на каком наименьшем расстоянии от линзы нужно поместить лампочку. Что получается? Нам необходимо D1 сделать минимальным значением. А теперь давайте посмотрим на наше то есть единица делить на d1 плюс единица делить на 2 на d2, естественно, равно 1 делить на f. Причем f это у нас постоянная, она составляет 30, то есть это 1,30. Ну, давайте рассуждать. Если мы d1, то есть вот это уменьшаем, то что произойдет? То вот эта вся дробь, она, естественно, увеличится. Но мы не забываем, что у нас идет константа, то есть сумма является числом одинаковым каждый раз. Поэтому, если мы одну дробь увеличили, то чтобы константа сохранилась. Вся дробь вторая должна уменьшиться. А для того, чтобы она уменьшилась, ее знаменатель должен быть увеличиваться. Поэтому, чтобы D первое было минимальным, D второе, естественно, должно быть максимальным. D второе у нас идет от 150 до 180. Максимальное значение в данном случае составляет 180. Следовательно, мы получаем единицу делить на D1 плюс единицу делить на 180. И равно все это хозяйство 1,30. Естественно, единица делить на D1 остается. Мы перебрасываем, сразу к общему знаменателю приведем. То есть 6 минус 1 делить на 180. Что в свою очередь составляет 5 180. Но ну, если сократить на пятерочку, мы получаем 1 36. Ну, естественно, числитель у нас по единице. Соответственно, знаменатели также должны быть равны. Тогда D1 будет 36. Смотрим, 36 попадает в данный диапазон. Следовательно, мы нашли все верно. И смотрим следующее задание. В следующем задании к источнику СДС ε равно 130. И внутренним сопротивлением R единицы хотят подключить нагрузку сопротивлением R. Напряжение на это выражается вольт, а задается формулой. Ага, при каком значении сопротивления? Напряжение в ней будет равно 120 вольт. Ну, в принципе, o, оно уже дано. Мы сразу его подставляем. То есть, это будет 120. При этом ε нам дано. Это будет 130. R -очку мы с вами ищем. Ну и, соответственно, тут то же самое абсолютно r плюс 1. Опять же, у нас обыкновенное уравнение, поэтому обе части умножаем на r плюс 1. Получается 120 на r плюс 1 равно 130r. Естественно, обыкновенное линейное уравнение получается, поэтому необходимо раскрыть скобки и сконцентрировать все, что с r с одной стороны, все, что без r -очки с другой стороны. Поэтому давайте мы перебросим ее сюда, не забудем поменять ее знак. Получается 120 равно 130 минус 120 вверх, то есть это 10r. Ну и следовательно, r у нас составляет 120 делить на 10, что равно 12. Мы запишем 12 в ответ и перейдем к следующему заданию. Ну а в следующем задании у нас много букв и много слов. Коэффициент полезного действия кормозапар... так, кормозапарника, я так понимаю, кормозапасника. Равен отношению количества теплоты затрачено на нагревание воды массой МВ от температуры Т1 до температуры Т2. Количество теплоты получим отжигание сжигания дробь массы МДР. Он определяется формулой. Так, ню большая формула. Теплоемкость воды дана. Удельная теплота сгорания дробов дана. Но самое важное, почему я так быстро пробегаю. Естественно, я знаком с условиями. Вам надо внимательно читать. Я лично смотрю просто, совпадают ли единицы измерения, которые мы с вами будем подставлять. М в килограммах. От 10 до кипения. То есть, кипение у нас при 100, Мы явно не находимся где-то в горах. КПД не больше 21%. Ну, в принципе, что у нас с вами получается? 21% следовательно, мы можем записать, что оно должно быть так, не больше, меньше, либо равно, чем 21%. Поэтому наше все вот это выражение. Давайте сразу в него начнем подставлять данные, которые известны. А известно нам, СВ это 4,2 на 10 в 3 Известно нам, МВ, оно составляет у нас, ну, в данном случае, вода же, вот оно, 83. Известно нам, Т2 минус Т1, как я уже говорил, температура 100 и минус 10. Делить все это хозяйство на QDR, нам также известно, это 8,3 на 10 ,6. Ну и массу дров мы как раз с вами ищем, поэтому мы ее оставим. То есть MDR остается. И вот это все хозяйство, умноженное, правда, на 100, оно должно быть меньше либо равно, чем 21. Ну что мы с вами сделаем? Естественно, мы начнем сейчас все сокращать. Во-первых, обе части поделим на 100, чтобы соточка у нас перебралась сюда. Или, в принципе, нет в этом смысле. Давайте не будем пока этого делать, посокращаем. Это сократить останется 10 третьей. Опять же, здесь сократится, останется просто 10. Кроме того, можно сократить останется 10. И как раз вот эти наши десятки они отлетают. Что в итоге вообще получается у нас? А получается 4,2 умноженное на 90 и делить на m массу дров меньше либо равно 21. 90 мы с вами можем представить как 9 на 10. И тогда а, десяточку если занести к 4,2, это будет 42. И обе части давайте сразу поделим на 21. Здесь остается двойка, здесь остается единица. И у нас с вами получается просто, что 2 на 9, то есть 18 делить на mdr, должно быть меньше либо равно одному. Соответственно, 18 минус mdr, Делить на MDR меньше либо равно 0. Так как масса дров однозначно число положительное, то мы на него спокойно умножаем и получаем, что 18 меньше либо равно, чем MDR. То есть масса дров должна быть не менее 18. Поэтому спокойненько пишем в ответ и переходим к следующему заданию. Следующее задание похоже, опять же, коэффициент полезного действия, но только теперь у нас для двигателей дана температура нагревателя и холодильника. При какой минимальной температуре нагревателя КПД будет не меньше 15? То есть в данном случае у нас наоборот, больше либо равно чем 15. Давайте подставлять значение, которое нам известно. Т1 мы с вами ищем. Т2 известно, это 340. Делить на Т1, умножить на 100, и оно должно быть больше либо равно 15. Ну, естественно, мы обе части можем умножить на t 1 и поделить на 100. Потому что t 1 однозначно число положительное, париться особенно по этому поводу не надо, соответственно. Т1 минус 340 должно быть больше либо равно, чем 15 сотых, ну, соответственно, 3 двадцатых Т1. Поэтому это перебросим сюда и сюда. Получаем t 1 минус 3 двадцатых Т1 больше либо равно, чем 340. Следовательно, к общему знаменателю приведя, получим 17t1 на 20 больше либо равно, чем 340. И тогда остается нам обе части умножить на 20, поделить на 17. И получаем, что t1 должно быть больше либо равно, чем 20 на 20, то есть получается 400. Ну соответственно 400 минимальное значение, пишем в ответ и смотрим следующее задание. В следующем задании у нас локатор Батискау равномерно погружается вертикально вниз испускает импульсы частотой 749. Скорость погружения вычисляется по формуле, где C150 скорость звука в воде, F, частота испускаемых, то есть это наше вот 749F, частота отражаемого. Определите частоту отражаемого, если скорость погружения 2. Ну что мы сделаем? Мы просто подставим. То есть получаем 2 равно 1500 Умножить на f минус 749 на f плюс 749. Что мы можем сделать? Давайте обе части поделим на, полтора, ну, на полторы тысячи. И сразу сократим на 2. Остается 1 делить на 750. Равно f минус 749 на f плюс 749. Дальше перемножим крест-накрест. Только сразу умножать не будем. Что получается? Получается f плюс 749. То же самое, что 700 50 f минус 750 на 749. Ну что мы с вами можем сделать? Естественно, F перебросить сюда, без F перебросить сюда. 749 будет плюс 750 на 749 равно 750F и минус F. Здесь мы можем общий множитель вынести за скобки, то есть 749. В скобках у нас останется единица плюс 750, то есть 751. И равно это 749F. Ну, естественно, в таком случае F равно 751 после деления на 749. Поэтому мы его записываем в ответ и переходим к следующему заданию. В следующем задании у нас опорные бушмаки шагающего эскаватора имеют массу по 1500 тонн две пустотелые балки длиной 15 метров и шириной S метров каждое. Давление на почву выражаем в килопаскалях определяется формулой. Хорошо, длина балки в метрах. S у нас ширина в метрах. G с квабоном падения G. Точнее, определите наименьшую возможную ширину опорных балок, если известно, что давление P не должно превышать 200 килопаскалей. При этом у нас давление выражено в килопаскали, поэтому никакие нольки добавлять мы не будем. То есть, P должно быть меньше, либо равно, чем 200. Ну и соответственно мы получаем сразу. M, то есть 1500 умноженное на G. То есть на 10. Делить на 2L, то есть 2 на 15. Умноженное на S. Должно быть меньше, либо равно, чем 200. Давайте нолики сразу уберем. На 15 сразу сократим. И сократим на 2. Получается 5 делить на S. Меньше, либо равно, чем 2. Соответственно. 5 меньше либо равно, чем 2s. Опять же, точное число положительное, поэтому мы можем так сделать. Следовательно, s должно быть больше либо равно, чем 5 вторых, что составляет 2,5. Нам с вами надо наименьшее, поэтому 2,5 смело указываем в ответ и переходим к 11. В 11 задании перед отправкой тепловоз создает гудок частоту f нулевой. Из эффекта Доплера частота 2 f больше 1. То есть вот это у нас будет больше. при Притом человек различает, если больше не менее, чем на 10 надо узнать, с какой минимальной скоростью приближается, если человек смог различить сигналы. Хорошо, то есть у нас вот это f от v должно быть на 10 минимум больше, чем 440. Соответственно, должно быть больше, либо равно, чем 450. Поэтому мы смело записываем, что f0 на 1 минус v на c больше, либо равно, чем 450. Я все-таки советую вам решать уравнением, потому что многие начинают путаться с неравенствами в данных случаях. С уравнением вы все равно получите то, что необходимо. Именно в рамках ЕГЭ это особо-то никак не повлияет. Поэтому лишний раз чем рисковать. Но тем, кто хочет действительно разобраться и понимать, конечно же, использовать исключительно неравенство. Что получается? Подставляем, что у нас есть. У нас есть 440, у нас есть единица минус v делить на 315. Это все хозяйство больше равно чем 450. Давайте сразу на 10 обе части поделим и перемножим крест-накрест. Будет 44 больше либо равно, чем 45 минус v на 45 на 315. Вот здесь кстати, сразу сокращается. Остается 7. Следовательно, v делить на 7 будет больше либо равно, чем 45 минус 44, что составляет единицу. Ну и тогда v будет больше либо равно, чем единица на 7, что составляет 7. Поэтому в ответ запишем 7 и перейдем к следующему. В следующем у нас по закону ома для полной цепи силы тока изменяется в амперах, равна и ε на r плюс r, а при этом r майло это 1. При каком наименьшем сопротивлении цепи сила тока будет составлять не более 20% от силы тока короткого замыкания. То есть x должно быть меньше либо равно чем 20%, то есть 0,2 от и короткого замыкания. Следовательно ε на r плюс r малое должно быть меньше либо равно чем 1 5 это те самые две десятых от эпсилон на r так как эпсилон число положительное мы сразу на него можем сократить и давайте подставим что у нас есть у нас есть единица у нас есть 1 /5, ну и 1 делить на r ну что получается в принципе если вспомнить неравенство для дробей мы сразу можем написать что r плюс 1 больше чем 5 r при этом r опять же равно 1, соответственно r плюс 1 больше либо равно чем 5. Соответственно r больше либо равно 4. Что за свойство я вспомнил? Если у нас 1 делить на a меньше либо равно чем 1 делить на b, а и b положительно, то сразу можно записать вот в таком виде. Именно это свойство применили. Ну и у нас наименьшее сопротивление 4, поэтому пишем и переходим к 13. В 13 задании сила тока в цепи определяется напряжением. Хорошо, в электросеть включен предохранитель, который плавится, если ток, сила, только, <только>, простите, сила тока вспомнил, превышает 4 ампера. Определите, какое минимальное сопротивление должно быть у электроприбора, подключаемого к розетке в 220 вольт. Хорошо. Ну, что у нас получается? Давайте все-таки решим через уравнение. Просто поставим. 220 у нас будет делить на R. И оно должно быть меньше, либо равно, чем 4. Сказал, решим через уравнение, начал решать через неравенство. 4R, так как это у нас положительное число. Ну и, соответственно, R должно быть больше или равно, чем 220, делить на 4. То есть, больше или равно, чем 55. Необходимо указать минимально, поэтому 55 напишем и посмотрим 14. В 14 -м задании автомобиль масса M начинает тормозить. Сила трения дана. Ага, F. Определите, сколько секунд заняло торможение, если известно, что сила трения 2000 ньютонов, масса 1500 кг, путь 600 метров. Ну, в принципе, все единицы измерения, опять же, совпадают, поэтому мы смело подставляем. Получаем 2000 равно 2 умножить на 1500, умножить на 600 и все хозяйство делить на t в квадрате. Естественно, можно немножко посокращать, убрать. Двоечки убрать, получается, единица равно 15 на 60. Ну, давайте так оставим 15 на 60 на t в квадрате. Ну, соответственно, t в квадрате равно те самые 15 на 60, при этом 60 можно расписать как 15 на 4. То есть, тогда t будет равно корень из 15 в квадрате на 4. То есть, это 15 умноженное на 2, что в результате дает 30. 30 записываем в ответ, и в принципе это все задания, которые я хотел рассмотреть в рациональных уравнениях и неравенствах, и перейдем к следующей теме.